И теперь, я думаю, может быть, мы поговорим о том, а что происходит, если человек ну, не решает эти задачи ну, или решает их неправильно. Да. Да? Мне интересно, на примере Михаила Николаевича Задорнова, все-таки э, в конце жизни, как я понимаю из его биографии, он сильно заболел. Uh -huh. И, и э, чем это могло быть обусловлено, если мы анализируем э, вот матрицу его личности? Да, посмотрим на последний период его жизни, потому что он для нас является своего рода уроком, очень важным уроком, потому что мы здесь не будем как бы оценивать Михаила Задорнова, мы будем просто извлекать урок из его жизненной программы для себя, будем учиться да, на его уроке. И для этого вернемся вот в такую интересную вещь, что оказывается матрица личности. Матрицу личности можно анализировать с точки зрения негатива. Что я имею в виду с точки зрения негатива? Но если человек не решает задачи, которые перед ним стоят в сфере бизнеса, карьеры, должным образом, отношения семьи, предназначения, в сфере воспитания эти задачи он не решает, то в его жизни будут присутствовать вот такие вещи – нищета, да, в бизнесе, в карьере. Результатом бизнеса карьеры будет нищета. А в отношениях в семье у нее будут появляться враждебность, проявляться ну, враги. Как говорят, медическая традиция говорит, что в наше время злейшие враги а, иногда а, среди близких людей появляются в нашем окружении. Да? А затем, если задачу по предназначению человек не решает, то в нашу жизнь входят болезни. Кстати, очень важный момент – Оказывается, болезнь это следствие нереализованного предназначения. Почему весь мир сейчас одолевает как бы, болезнь? Все знают какая, да. Ну, потому что люди как-то не торопятся реализов реализовывать свою миссию. Ну, забыли о своем предназначении. И Вот болезнь пытается их вернуть на путь истины. Ну а в сфере воспитания, если вместо развития у человека застой, также показатель того, что мы не решаем связанные э, задачи. Поэтому вот матрицу личности и негативе можно так прописать. Видите, если в воспитании застой, тогда в предназначениях будут болезни, в отношениях в семье будут враги, в бизнесе, в карьере будет нищета. Можно посмотреть с этой точки зрения ну, на любого человека. И в данном случае как мы это сделаем? Мы с вами проанализировали в позитиве да, матрицу. Михаила Задорнова, то есть как бы, когда в его жизни присутствовал успех, успех любовь, достаток и развитие. Но в конце жизни в, у Михаила Задорнова проявилась, как вы сказали, серьезная болезнь. В 2016 году ему поставили диагноз рак мозга, рак головного мозга. Затем в отношениях с многими людьми у него проявилась враждебность, поэтому на лицо были болезни, на лицо были враги, было много людей, которые сражались, не любили очень сильно Михаила Задорнова. В бизнесе, в карьере у него было все замечательно, достаток у него сохранялся. И вот в показателе воспитания тоже наметился некоторый застой. Мы сейчас посмотрим. Да. Вот. Матрица Михаила Задорнова в конце жизни. Застой, болезни, враги, достаток. Все в порядке было в этом показателе Михаила Задорнова. Ну и теперь, вот, кстати, интересную аксиому я озвучу. Она, конечно, проверяется опытом, да. Но она проверяется, действительно, опыт подтверждает это. И если в матрице личности три а, из четырех показателей у человека в негативе, то есть если а, в вот матрице личности присутствует в сфере испытания застой, да, в сфере предназначения болезни, а в сфере отношений семьи враги, три, да, видите, показателя в негативе, и всего лишь один показатель бизнеса карьеры, достаток в позитиве, то аксиома следующая, если три из четырех показателей в негативе, то появляется большая вероятность ухода из жизни раньше положенного срока. Тоже очень интересный момент, что э, у нас есть возможности уйти из жизни раньше положенного срока. Почему? Потому что э, мы перестаем решать те задачи, которые нужно было решать достойным образом. Ну вот. Тот анализ, который я здесь приведу, коротко совсем, да? Да, да. да? да, если взять показатель воспитания, то с течением времени показатели воспитания Михаила Задурнова семерочка, а семерка в негативе трансформируется в назидание. То есть видите, как мы говорим, в позитиве семерка – это мудрость. А в негативе как можно проявить себя в этой энергии? Назидание. Что такое назидание? Это когда наши знания они остаются в теории. То есть мы очень много знаем, но мы эти знания перестаем применять в своей жизни и менять себя благодаря этим знаниям. Мы начинаем объяснять другим, какие они должны быть правильными. Да? Ну, это называется давать всем назидание. И проявлять при этом неприятие, да? проявляя при этом, противопоставляя свое мнение, свои точки зрения мнению других и а, сражаясь с другой точкой зрения. Это вот как человек может немудрым образом а, проявлять себя в сфере семерки. И если мы проанализируем, последние годы жизни Михаила Задорнова, то мы видим, что да, вот его мудрость постепенно она превратилась в такую назидательность, в попытку отстаивать свою точку зрения, противопоставляя ее другим точкам зрения, при этом вступая вот в такое словесное сражение, проявляя неприятие, и вот имея очень много знаний, но эти знания не Михаил Задоронов не торопился реализовывать на своей практике и использовать для того, чтобы не менять себя, свою собственную жизнь. Он эти знания использовал для того, чтобы вот, получать других. Давай да, а год, а да, да, это Понятно. первый момент. И второй момент вот, ⁇ предназначение болезни. Болезнь. Кстати, тоже интересно, очень, очень важное понимание, что все болезни связаны вот с, не, с нашей нереализованностью. Ну, даже психологи современные они, э, говорят об этом, что если человек не реализует себя как личность, да, э, не осуществляет свою миссию, свое предназначение, вот эта энергия, которая э, не она, она начинает э, разрушать здоровье человека. И э, э, в показателе предназначение у нас пятерочка. И пятерка в негативе проявляется как изворотливость. То есть вместо того, чтобы менять себя и свою собственную жизнь, проходя через ну, собственные перемены, и проходя через развитие, мы э, проявляем изворотливость. Вот. Пятерка может убегать от поставленных жизнью задач. Причем убегать так, что даже жизнь не догонит меня, да, потому ну, что я так Чувства убегают этих задач. Почему? Потому что я стремлюсь избегать перемен своей жизни. Ну, меня устраивает все так, как есть, да, я не хочу что-то менять. Поэтому избегаем перемен, избегаем развития в себе новых качеств, способностей, умений и держимся за старое и привычное. И стараемся просто уворачиваться от новых возможностей, которые перед нами появляются. Поэтому в последние годы своей жизни судьба требовала от Михаила Задор... Задорнова ну, большего развития, выхода на новый уровень. Она требовала от него определенных перемен, да, развития всего качеств. И так как с этой задачей Михаил Задорнов ну, не справился, так как нужно было, вот в его жизни проявилась болезнь. И в отношениях с семье Здесь все упирается в кармический топ 10, потому что, помните, я говорил, десяточка – это танчик. Когда мы проявляем вот эту целеустременность, здесь я написал решимость, таким образом, что задеваем людей при этом. Да? То есть решимость, она трансформируется в неосторожность. И задевая людей своими словами и поступками, при этом стремясь к достижению своих целей, мы причиняем боль другим людям. Вот из-за этой воли, да, которую мы причиняем всем вокруг, в нашей жизни появляются враги. И в наших отношениях накапливается вот эта энергия враждебности. И вот из-за этих трех задач, нерешенных в конце жизни, Михаилу Задорнову пришлось уйти из нее раньше срока. Я люблю приводить такой простой пример. Наша жизнь ⁇ это школа. Если мы в этой школе завариваем нашу успеваемость, то есть мы начинаем прогуливать занятия и перестаем осваивать тот учебный материал, ту учебную программу, которую нам дается, то у нас какой-то момент вызывают к директору и говорят, что извините, забирайте документы, да, мы вас из этой школы. Выгоняем. Почему? Ну, потому что вы больше не в состоянии в ней учиться. Вы уже как бы завалили свою успеваемость. Вот уход из жизни раньше срока это когда накапливаются нерешенные задачи. Да? И они уже переходят в такую фазу, когда у нас нет шанса в этой школе дальше продолжать учиться. А жизнь переводит нас в другую школу. Что оказывается, когда мы оставляем одно тело, мы переходим в следующее: получаем новое рождение. Это... Переход в другую школу жизни. Вот. Это то, что можно коротко сказать по этим моментам. Из всего услышанного получается это очень практично и необходимо человеку понимать эти вещи о себе. То есть самопознание – это не блажь и мода последнего времени, а… Невероятно практичное. Это наше развитие, это наше здоровье, это наше отношение, успех в жизни, и это наша жизнь. Выходит так? Да, получается, что как бы возможность сейчас процветать, быть успешными на всех уровнях, во всех сферах нашей жизни, напрямую зависит от нашей. Программы развития, видите, здесь я вывожу в демонстрации, что у нас есть, мы можем с вами идти по программе деградации, да, или мы можем выбрать программу развития, да, и все это зависит от нас самих, и для этого нужно просто понять. Да. Какие задачи перед нами стоят вот в сфере развития, в сфере, в сфере воспитания, в сфере предназначения, отношений семьи бизнеса, карьеры, ну и начать с этими задачами работать э, по-настоящему. Потому что мы видим, что э, либо люди уходят из жизни э, от неизлечимых болезней, либо их уносят из жизни какие-то катастрофы, бедствия, либо они погибают в сражении с врагами. Да? И вопрос, почему? Веды говорят о том, что это просто следствие того, что мы с вами вот, не развиваемся. Мы останавливаемся в своем развитии. И для того, чтобы в этом мире процветать на всех уровнях и не иметь никаких проблем ни с болезнями, ни со стихийными бедствами, какими-то катастрофами, авариями, ни с врагами, которые тут нас грозятся убить, чтобы таких опасностей не было вокруг нас, нам нужно просто находиться вот в этой программе развития и выходить на новый, на новый, на новый уровень с каждым днем, с каждым месяцем и с каждым годом.